Видно, да? Отлично, видно, слышно. Так, я тогда ставлю на запись. Сегодня мы поговорим о видах доходов в компании Reflame с вами. Меня зовут Амелина Анна. Я нахожусь в директор компании Reflame. И сегодня я вам расскажу про те доходы, которые мы здесь получаем. Это не один вид дохода. Это их множество и множество, и множество. Я расскажу только о тех, которых знаю я, а, но ну, это будет основная, так скажем, информация. Да? А, Во-первых, хочу сказать о том, что если вы пришли в компанию «Арифлейм», в нашу команду, то вы получили собственный бизнес с готовой системой получения прибыли. Это бизнес дублицирования, это бизнес повторения. Вы повторяете за своим спонсором, вы обучаетесь и вы получаете деньги. Если вы изобретаете велосипед и начинаете изобретать что-то новое, ребята, быстро к доходу так не придешь. Всем доброе утро, давайте заканчивать здороваться, давайте будем слушать вебинар. Да? Итак, мы определились с вами, это ваш бизнес, это только ваш бизнес, запомните это. Вы... Только вы ответственны сейчас за то, что вы делаете. Никто вам этот бизнес строить не, будут, не будет. Вам будут помогать, вам будут активно помогать. Если вы будете активны, будете задавать вопросы, будете что-то делать, да, действия, которые говорит вам ваш наставник, бизнес будет строиться быстро. Если вы будете сидеть и наблюдать со стороны, ну, извините, ребята. Так, поехали дальше, да? Ну, начнем с первого вида дохода — Экономия. Вот как вы считаете, экономия – это вид дохода или нет? Вот, например, в вашем доме есть два продуктовых магазина. В одном хлеб продают за 12 рублей, а в другом за 17 рублей. Вы в каком будете покупать хлеб? И если мы предположим, что хлеб, собственно, с одной пекарной, в каком будете покупать, угу, где дешевле? Почему вы будете покупать, где дешевле? Я отвечу за вас. Вы можете написать, конечно, в чате. Потому что экономия – это первая статья бюджета, как ни странно, в странах СНГ. Потому что мы все время экономим, нас к этому приучили. Нас к этому приучили. Когда мы выйдем на хорошие доходы здесь, мы, возможно, не будем экономить. Но в данный момент мы экономим и начинаем с этой статьи дохода. Также и в Reflame. Экономия – это важная статья дохода. Да? Первая экономия, которую вы получаете, придя в нашу компанию, это скидка 20%, так как вы становитесь консультантом. Скажите, пожалуйста, вам где-нибудь в каком-нибудь магазине абсолютно на все товары давали скидку 20%? Представляете такую картинку, да? Заходите вы в магазин, ну, либо в продуктовые, либо в промтовары, или в хозяйственные товары, а там большими буквами написано «Скидка 20% на все». Вы такое видели? Честно только, сами себя не обманываете? Видели такое? Нет? Не видели? Ну вот видите, уже повезло. Здесь вы экономите мало того, что тут скидки 20% сразу на все, но тут еще куча больших акций, да? как в магазинах висят распродажа, скидка 70%, скидка 80%, у нас скидки огромные. Поехали дальше. Итак, первый мы разобрали, да. Скажите, а как вы считаете подарки? Это я экономии? Это э, вид дохода, <смех> извините, я говорила. Это вид дохода. Вот подарили вам что-то в подарок. Это вид дохода. Я считаю, что это хороший вид дохода. Почему? А, ну, в нашей компании это как бы своеобразно. Подарки дарят не просто так с неба они здесь тоже не свалятся. При выполнении определенных условий вас компания просто задаривает подарками. Вы можете ими пользоваться, вы можете их продать, вы можете их подарить. Но это тоже статья бюджета такая хорошая, да? А подарки, вот я постоянно говорю и своей команде, и вам расскажу, что стартовая программа сейчас просто убойная. Просто убойная. я буду говорить про Россию, если вы делаете при входе в компанию, да, при регистрации в компанию, начиная с момента регистрации 100 баллов, и каждый каталог по 100 баллов вы делаете, ребята, вас компания задаривает подарками примерно на 22 тысячи рублей. Вам им такие подарки дарили? Напишите плюсы или минусы. Вот где-нибудь вам такие подарки дарили? Вот мне такие подарки никто никогда не делал. Вот честное слово. Вот никто никогда мне таких подарков не делал. И за что мне дарят подарки, ребят? Просто за то, что я моюсь и оздоравливаю. Представляете? Просто за то, что я потребляю продукцию. То есть я купила, мне дали еще скидку 20%, и еще вдобавок меня задарили подарками. Ребят, классно? Ну скажите честно, классно? Я таких компаний еще не видела. Поедем дальше. Продажа. Смотрите, сейчас некоторые скажут, фу, продажа. Да я не буду заниматься продажами. Ребят, вас никто не заставляет. Наша команда «Экспресс-карьера» строит свой бизнес на потреблении. Я уже сказала, за то, что мы моемся, красимся, оздоравливаемся. Но и продажами вас никто не заставляет заниматься. Ребят, никто не заставляет. Но... Если вам нужны сиюминутные деньги, вы можете этим заняться. Вот реально, можете показать каталог своим знакомым, можете показать каталог своей родне, и вы получите быстрые деньги. Это называется быстрые деньги. Кто-то, да, соседям, кому угодно, Обучить вас, кому показать и как каталог, ваш наставник, и может за час буквально, да, любой вебинар посмотрели, и можете спокойно показывать каталоги. Мне не нравится слово «втюхивать». Наша продукция сертифицирована, она качественна. Мы ее употребляем сами. Поэтому слово «втюхивать», вот это, знаете, это уже запредельно. Вы можете показать каталог и сказать, вот это я себе взяла, обалдеть, вот это я взяла, вкусно, вот это я взяла. Ребята, каталог сам себя продает, просто сам себя продает, особенно книга красоты. Ребят, что мы можем получить от продаж? Вот я когда еще не получала доход на счет, да, пока он у меня копился в кабинете, мне нужно было деньги прямо сейчас. Я продавала где-то на тысячу, на тысячу двести, баллов. Казалось бы, да вы что, Анна, кто-то скажет, да? Как это можно столько продать? Да это легко. Ребят, ну давайте посчитаем, да? Посмотрите вебинар по продажам, вы можете посмотреть и на моем канале, как сделать ЛТО чужими деньгами, там еще какие-то вебинары есть. Можете посмотреть вебинары своих наставников, своих партнеров, коллег, это очень легко. Давайте посчитаем, какие же деньги мы можем с этого получить. За 150 баллов, это примерно по каталожной цене, 7,5 тысяч рублей. Скидка у нас идет примерно 32%. Это 2400 рублей. Когда вы показываете родственникам и соседям, вы уже можете не говорить о том, что эта скидка у вас есть. Вы можете просто сделать совместные покупки. И вот эту разницу положить просто себе в карман. И смотрите, когда вы продаете на 1000 баллов, казалось бы, 50 тысяч рублей, да с ума можно сойти. Ребят, но скидка-то 32%, 16 тысяч рублей. Понимаете? 16 тысяч рублей это деньги, как вы считаете? Как вы считаете, 16 тысяч рублей – это деньги? Конечно. Скажите, а так сложно показать каталог соседям, друзьям, родственникам? Это честно заработанный первый доход, правильно. Это нормально. Смотрите, вот у меня такой вопрос – вот вы, когда смотрите, например, в какой-то фильм новый вышел на экраны, да, или какая-то книга бурно обсуждаемая. Если вы читаете книжку новую или смотрите фильм, вы рассказываете своим родственникам, подругам, друзьям, соседям, например. Скажите, вы рассказываете о том, что вы увидели, например, ну, хвастаетесь, что вы сходили на фильм или еще что-то. Как вы, вот скажите, вот вы хвастаетесь, рассказываете? Да больше, чем уверена. Я хвастаюсь. Сходила на тот-то фильм или на тот-то мультфильм. А вам за это деньги платят? Нет. А если здесь вы будете хвастаться, я это так говорю, не продавать, а хвастаться, вот здесь вам будут платить за это деньги. Понимаете? Подумайте об этом. Это тоже, ну и кроме того, что вы будете продавать, да, на болез... иметь все деньги, вы еще, кроме того, как минимум будете расти в уровнях. Согласитесь? Так... Татьяна, если вы долго заходили, у вас тормозит видео под чатом, вы можете видеопоток отключить. Тогда вы будете видеть мой голос, меня не обязательно Слышать мой голос, не обязательно меня любить. Значит, Самый основной доход да, у нас, на чем мы строим бизнес, это начисление комиссии из товарооборота оборота группы. ТО группы это товарооборот. Что же такое товарооборот группы? Товарооборот группы это товарооборот, созданный вами и вашей командой, та, которая находится под вами. То есть это не конкретно ваш товарооборот, это товарооборот всей группы. То есть вот смотрите, на 3%, у ну, на тут 200 баллов написала, 150 в России, 200 у нас в Белоруссии, да, взяла эту табличку оттуда. А 3% 150 баллов, вы их можете сделать сами. Да вы обязаны это сделать сами. Почему? Что такое 150 баллов? Это коробочка Wellness, коктейли, супчик. Все. Все нужное. И даже не хватает, чтобы купить элементарно мыло и любную пасту. Это 150 баллов. Вы этот товарооборот можете создать сами. И этот товарооборот вы можете создать группой, просто рекрутируем. 6% это 450 бонус баллов товарооборот группы, да, доходы еще здесь небольшие. Но когда вы растете, когда вы растете, товарооборот группы увеличивается. И ваша основная скидка, у нас доход называется объемная скидка, увеличивается. И это классно. Поедем дальше, да? Как же считается на начисление комиссии СТО группы? Вот Смотрите, мой курсорчик видно? Скажите, мой курсор видно? Кто-нибудь поставьте плюс или минус. Угу, видно. Вот смотрите, например, вы на 22%. Вы можете свой товарооборот точно так же посчитать, неважно насколько, даже если вы на 3%. Свой доход вы считаете точно так же. Сразу оговорюсь, доход вы начинаете получать только тогда, когда вы делаете личные 150 баллов. Пока вы не научились делать 150 баллов, можете забыть про доход. Это несложно, я уже сказала. 150 баллов это самое необходимое. Это самое необходимое. То, что вы потребляете ежедневно. Смотрите, за да, вашего вы на 22%, да, а вот 150 бонус-баллов, вы примерно умножаете на 35 рублей, умножаете на 12%. Смотрите, вот здесь я немножечко оговорюсь. Презентацию не поменяла, что-то только вот сейчас до меня дошло, да. Если раньше это было 12%, то сейчас это 5%. 5 всего процентов. Если у вас ваш личный товарооборот 250%, процентов, то у вас будет здесь 10% процентов плюс 2%. Вот так будет правильнее, да? Но 630 рублей это не та сумма, за которую стоит держаться, да, я так думаю, что товарооборота со своего заказа вы получаете возврат от компании. Давайте посчитаем, как вы с товарооборота группы будете получать. Вот смотрите, например, ваша первая, вот первая у вас веточка, да, мы называем веточки, построение веточками, а ваша первая веточка вышла на 15%. Ее товарооборот составляет 3500 бонус баллов. Мы примерно умножаем на 35 рублей бонус -бал, да, а умножаем на 7%, почему на 7%? Вы 22% минус 15%. Если вы, например, на 15% здесь будете, а здесь будет, например, 3% или 9%, разница между вашей процентной ставкой и, разница, и процентной ставкой ниже стоящих партнеров ближайших у вас получается товарооборота вот этой группы 8575 рублей. Точно так же считаем а вторую веточку, да, она у нас на 12%, на это я взяла для примера, 2540 бонус баллов, умножаем на 35 рублей, умножаем на 10%, что такое 10%? Вы 22, минус 12%. Равняется 8890 рублей. А вот теперь посмотрите, сравните 15% ветка и 12% ветка. В 12% ветка у вас отрыв больше, процентный уровень больше. И вы получите больше. Поэтому какие выводы делаем? Делаем как можно больший отрыв. Точно так же мы считаем остальные веточки. Для примера здесь 5 веточек да, разного, разного уровня. Понятно, как считать комиссию товарооборота группы. Потом мы все складываем и получаем примерный размер за 3 недели на уровне дирекции. Это за 3 недели. Если вы разделите на 3 и умножите на 4,5, Месячный доход будет, ну, приличный. Вот это понятно. Ребят, меня вообще слышно, нет? Угу. Отлично. Понятно или слышно? Хорошо, спасибо. Смотрите, еще один вид доходов – это директорские бонусы. Что такое директорский бонус? Это премии, которые платит компания за то, что вы закрыли какое-либо очередное звание в компании Алифлен. Скажите, вам на работе платят такие премии, тысячи долларов, полторы тысячи долларов? Кравченко Галина, вам непонятно все, что я говорю? Так, конечно, не дождешься от них. Угу. Почетная грамота, да. Орден или медаль, да. Как я все время говорила, на работе я получила только орден Сутулова, потому что постоянно сидела, думала, решала и никогда ничего не получала путевого, да. Так вот, за уровень директор, если вы закрываете звание директор, вам платят 1000 долларов в валюте вашей страны на следующий каталог после закрытия. Что такое закрытие уровня? Вы выходите на уровень 22% и 8 каталогов из 17 подтверждаете этот уровень. То есть вы можете немножко упасть можете расти, я только вам советую расти, и 8, и 8 каталогов подтверждения дают вам право на получение премии 1000 долларов, если вы продержите этот уровень. Полторы тысячи долларов за уровень старший директор. Старший директор это выращенная в первом, в первом уровне под вами 22% ветка и в персональной группе, то есть в остальных ветках, всем, если сложить все баллы, должно быть не меньше половиной тысяч бонус-баллов. Вы получите премию 1500 долларов. Значит, дальше. Золотой директор. За уровень золотой директор это две веточки, выращенные в первом уровне до 22%, да и подтвержденные 2000 долларов. И так далее. Смотрите. Компания балует нас безмерно. Каждый раз за прибавление одной 1,22% веточки нам платят премию в 1000 долларов. И эта 1000 долларов умножается даже на те веточки, которые уже были ранее закрыты. Что я имею в виду? Ну, Например, вот за звание директора вы получили 1000 долларов, да? Здорово, одна веточка, да, ну или там половиной тысяч бонус-баллов в общей сложности. А теперь 2000 долларов вы получаете и за ту веточку, которая была уже, да, и за вторую веточку. 3000 долларов вы получаете и за те две веточки, за золотого директора, и за новую веточку. То есть компания постоянно поощряет за новые звания. Здорово здорово я думаю здорово да какие еще бывают виды доходов бонусы с глубины структуры ребята когда вы закрываете уже золотого директора вам начинают под вами растут директора так как вы строите веточки Веточки ваши растут, под вами вырастают директора. Из каждого директора в глубине структуры вы тоже будете получать свой бонус. Больше и больше и больше. У нас в компании, даже выйдя просто на золотого директора, вы можете больше никогда не работать, только поддерживать свою структуру. Но если вы в своей команде оставили активных партнеров, которые тоже будут продолжать стремиться к новым званиям, к новым премиям, то вы можете не беспокоиться за свою безбедную жизнь. Вы можете уже никогда не беспокоиться за свою безбедную жизнь, потому что ваш доход будет только раз Поедем дальше. Путешествия. Как вы считаете, путешествия от компании – это доход? Вот путешествие от компании – это доход. Вот поверьте мне, это шикарный доход. Вот представьте себе на наемной работе, вот такие каждый раз, придя из отпуска очередного, думаем: ну, наверное, в следующем году я бы хотела поехать туда-то, туда-то, и начинаем копить деньги. У кого так? Поставьте плюсик. У кого так было или сейчас есть? И мы уже реально понимаем, что к нам куда-то съездить надо вот столько-то в месяц отложить. А цены в магазинах растут и растут, и никто нам там скидки не дает ни на продукты, ни на что. Они просто растут и растут и растут. Ребята, и каждый раз мы откладываем, а здесь просто работая рекрутируя, получая новые звания, Мотивируя свою команду и себя, вы можете путешествовать за счет компании. С уровня менеджер вы можете путешествовать один раз в год на менеджерскую конференцию, выполнив условия. С уровня золотой директор вы можете путешествовать уже два раза в год, да? один раз в год за границу да? и плюс еще попасть на менеджерскую конференцию. Это круто. С уровня бриллиантовый директор вы путешествуете два раза в год. Еще круче. Ребята, и все это за счет компании. Вы не платите, не копите. Понимаете? Копите, да? Здорово, Надежда. Даже накопить не получается. Поехали дальше. У вас есть шанс сейчас, вы попали в компанию, которая вас будет отдыхать, как я говорю, за свой счет. И есть еще автопрограмма для директоров. Ребята, когда вы выходите на уровень директора, там будет автобонус. Пока его не отменили, слава богу. Так что бегом скорее до уровня директора, кто еще не директор. И вам компания выплачивает за определенные условия, значит, от 3000 до 10 тысяч каждый каталог дополнительно. Если вы выполнили условия компании, понимаете? И автопрограмма уже с уровня бриллиантовый директор. С бриллиантовый директор компания вам дает в лизинг, Любой автомобиль уже любой марки. Марку вы можете выбрать сами. Главное вписаться в сумму. Но сумма там действительно приличная. Ребята, это не классно ли? Кто-то не может накопить автомобиль, на автомобиль, кто-то не может себе позволить купить. А здесь просто сидя дома, щелкая по клавиатуре, либо мышке, либо телефона, вы зарабатываете такие деньги. Скажите, пожалуйста, что лучше? Вот всеми этими доходами воспользоваться и поработать год, два, три? Или 40 лет копить на отпуск? 40 лет работать над дядю, Каждый день вставать тогда, когда не приспичит, это я сейчас стою, когда не приспичит, да? 40 лет ходить вовремя на работу, приходить домой уставший, как собака, и получать в итоге обалденную пенсию в 5000 рублей, правда? Знаете, я выросла, и родилась, выросла, работала на севере. У нас северный стаж идет, да, и пенсия северная. Так вот у меня всегда была хорошая зарплата на севере. И от этой зарплаты мне сейчас 47 лет будет через пару недель. Так вот, я хочу сказать, что через три года я пойду на пенсию. Через три года, 50 лет я пойду на северную пенсию, да. И если бы я пошла на пенсию 5 лет назад, у меня бы пенсия примерно была 30 тысяч. Ну, такая северная, да. Но у нас государство нас очень любит. Оно не стоит на месте. И сейчас те девчонки, ну, я называю своих ровесных девчонками, которые, ну, может быть, чуть старше меня и вышли на пенсию, и получали такой же доход, как я, вместо 30 тысяч получают 15-17. Государство у нас страшно доброе. Понимаете, да? Не прибавят. Ребят, нет, не прибавят, убавили уже. Я так надеялась, что еще будет дополнительный доход пенсия. Вот тебе выкуси, сказала мое любимое государство. Я не буду его хаять, оно замечательно. Ну, урезает оно у нас, прямо вот, вот на ходу под подметки рвет. Понимаете? Ага, еще и до, добавит пенсионный возраст, ага. Успей, не успею, на пенсию выйти. Вот вы знаете, сейчас я поняла, что мне эта пенсия по барабану. Вот эта пенсия мне по барабану с доходами Арифлэйн. Понимаете? Поехали дальше. Сейчас самое время распланировать доход, свой доход на этот год. Ведь формула исполнения мечты проста. Свою мечту надо облечь в цель. Четко обозначить сроки, четко распланировать все и начинать действовать. Не пробовать, не стараться, не пытаться, а именно действовать. И ваши целенаправленные действия по вашему плану, ваши сроки приведут к результату. И вы достигнете успеха. Достигли какой-то цели? Ставьте планку выше. И всем я советую, ставьте сразу цель бриллиант. Мечтать надо с размахом. Только направленные действия приведут к успехам. Ребята, ну, я подошла к концу, уложилась 30 минут. Есть какие-то вопросы? Есть какие-то вопросы? Сегодня, пока вы пишете вопросы, я приглашаю вас на стиль в 14 часов по Москве. Я сегодня расскажу, как я стала бабушкой и какой же стиль новоспеченной бабушки с компании Ariflay. И вечером я расскажу, как Wellness повлиял на всю мою семью. Я надеюсь, что кому-то это поможет. Всем пока-пока, мы сегодня еще не прощаемся.